Всем ресом, Макс Риск, давайте вторую серию, продолжаем, я, я думаю, понимаете, чем дело. Если вы внимаете, пожалуйста, я ссылочку ставлю в описании. А теперь, сейчас мы найдем этот канал. Как его найти, я не знаю. А, все. Так, канал будем искать, будем просить тоже, как котики. Клэш. Оф. А то как-то денег нет. Сейчас. Все такое. А види, кто из них плавит. Я не знаю, я буду всем писать. А вот, 360 тысяч. А можно нету тут тоже... Привет, можно... Привет, меня... Как нам писать им? Привет. Пиши им просто. Привет, привет. Можно нам... Привет, Можно я в команду. Что написать писать? Я не знаю. как угодно. это писал, нет? Привет. Нет, я не писал вообще. ничего. Привет. Можно... Можно. в Вашу команду. Команду. Команду. Потом пишешь контент. Чтобы они хоть ответили, они просто игнорили. скажет а, Макс Риск, каким пошел Я не знаю, как сказать команду. Значит, я команду, скажу, а какую команду, а что там хочешь, а я напишу скажет блин, зря написали. Все, теперь Макс Риск знает. Да. И запишу Макс Риск. Прямо, можно в команду. В вашу команду. Напиши безграмотно, Чтобы знали, кому поставить. на просто. Грамотно, поднять. Реально смешно. Отправляю. Так, следующий. Пошел. Это реально так спишь, что его Так что это Привет, можно ваши команду, Ой, я на русском. Ну, вязыч, а так тоже написал. Я не за него. о, А тут русский. Окей. Большое спасибо. Здравствуйте, конечно, можно. При этом а можно вашу команду. Они нас забыли. 2021. И снова. И с.. И. и с... <с, <university Minecraft> с новым. 2021. <с <Robenta compliqué> Это реально так смешно. <с Hass Deck> Это разработчика Я друзья могу написать. А вот э, крутяк мой канал здесь. Так да ладно, да. Э, да не может быть такое. Я не знаю почему есть мой канал. А за посты Центки, Варманчик. и Минки. Так, окей, весело было была, очередь. Я просто умирал на рынке. Так, я тут не стал хестить. Ну, скажи, что за чепунды, я скажу. Я уже... Я уже тут... А, я им два месяца назад написал. Йоу. Два месяца назад они ничем не ответили. А чё бы ка... Вот, блин, можно как-то сменять экран, что он ничего не видит там просто ужас. Я не хочу вам показать ссоре но это запрещено. Как-то. И, и, пожалуйста, дайте шанс. Все. Так. Ну, понимаю, думаете о чем. Честно, слова я я не я не нарушаю закон. Все честно. Все, молчай, лучше. Итак, приятного просмотра. Окей, дальше. Прикольно. И, если нужно, Абу с игрой говорить нам кстати, я был, а аркуб бы этот скачал. Итак, гублю добрые. Да, Дождись, а я пока зачем. -то... О, покажу, что есть. А поликало интересная запись. Так я его не знаю вообще, удаляюсь, друзья. Я еще отступай, макс риск. Так я нажимаю. <laughs> Ладно, отступаем. О, отступил. Хова. Блин, я напишу сам. Я вроде воронку. Почему именно? Потому что клэ куле... Вот. Ну, у него вот еще Clash of Clans. Clash. Сейчас. Турнир еще есть. это фейковый. не <laughs> видите, там ванни на восланде. Я вам не советую. Тов Три чата. 3 2 2 чат. 2 чай этот чат откроем. А вот у мате И все. И пишем, как мы там писали. Обернись там Facebook. Facebook хочу вернуться, кстати, правда. Что-то интересное. Уж не ответит, Ну запиши еще один ролик. Ой. Да-да-да, лучше не смотрите. Там куча-куча-куча, Опять. Не... Так, интересно было кстати. О, отлично. А так, сообщение, кого я на писал вам сообщение еще один понял. Англиязычная дом вы там переводчик включите. English. Но... Hello, my name is Max Risk. English? You know? No тогда пока Ой, блин, не могу так смешно было окей okay, дальше пишем тоже нужно писать рисковать как меня учили эти люди ну вообще да, там uh, рассказывать учись там не а как писать а как реально писать писал на учу ага фотошоп и ты нашел классов всем ну а, да сейчас, нигде не. Опа, она перепискам. Аха, блин А, мне вообще ничего не пишет. А ваш платеж сообщим был принят. В смысле вы что тут до блин? А меня деньги деньги, бизнес какой-то я не могу так спешно. А как сообщить писать то? О, разработчики, почему вы не делаете рекламу? О, верят в чудо. О, меня нет. Ну теперь понятно. Эконом. М -м -м. Почему разработчики вы не делаете рекламу? Потому что они хотят меня проперить. Ну это, не знаю, кто это сказал, но я сказал вслух О, нашего сообщения я Сейчас будем писать. Хай, хайзу, хайс. Так, окей, okay, что дальше? Ну да. У кого есть то, вы, но нов как прочитать сервер, пишу прошел успешно. Так я не знаю, что вы там купили, что продать сколько баксов, русский русский Вот, вот. Андис приводчик, очень понятно. Там, Среднее время ожидания 4 часа. Ого, нормально, нормально, Если человек напишу, я пока это Что за клан? Я ему не верю. А, слушай, я подпишусь на Э, копия клана у меня драни ради а ч ⁇ на ноль чувство что немц играет как писать сообщением ладно скину так все хватит сейчас э, перемокнуть выключу там я, не пьян чтобы не а я же, я же еще не до конца показал все что есть вот потом покажу так погнали а я шутка сейчас не могу микро включить поняла а, это все Максим а То задрали мне шук Максиму Максим Макс Хоть как как-то Максим как него и человек У меня все такое Это Максим теперь То а ты нажал назвала этого Максима идем там Я не знаю Черты этого Максиму сын Максим Этот Максим Четкий Стрим этого Тост Ч ⁇ там что сейчас поем, изменим письмо о Вы тебя отвенили, да? Как скучно читать, что стало. Опа, она. А то меня там не пускает. за мальчик. я хотел узнать. пообщаться, нет. Я ничего не вижу. Ой, чуть закрыл. О, воля. Ой, вам видно. Да. Ютубер, это он, Это тот самый синенький чувак. Модератор, это мондор. Не знаю. А ютубер. не мне плевают Скажет, а он не отвечает, поэтому ничего не должно. Чабре не тратить. Подожди, О! А ч вы там дали сообщение? Ну чуваки, девчонки, ну блин, пожалуйста. Не Сообщество бывает. Добав... Пожалуйста, дайте сфин, да почитать. Показать вам подписчикам. На вырезайте, но ну, тренируйтесь там. Тоже кайфует. Да, ТФОБР Мукей. Вообще я не знаю, что такое участие участники. Это все участники. А, ютюбер ютубер, блин, сам низкий. выход не позы. Я честно ютубер. Записываю, они такие пошел. О, вот это я увидел Это группа где я работаю Что сказал? это где мне обмен деньги правильно в общем я уже месяц работаю, мне доплату не платит я сказал пол цента мне полцента тебе и там уже новые игроки появляются бизнесмен я понял конкурента конкурент давай давай драться два драться ему 20 он просто после э, войны пришел сразу начинает тут инвалида да, размахи пальцами что мне должен ты не будешь получать зарплату пока я всем не буду зарабатывать и чувствуешь что я никто поэтому друзья не работайте на сайт работать меня. прикольно сказал в общем да я буду честный человек я его теперь ненавижу но я теперь там буду потому что я должен тренироваться, наверное, хайбу так. А, это кто? Я подписан Макс Риск. Я не это, я нет, я Макс риск обычно. Потом покажу, если скинуть ссылку еще. А, новая карта будет. Новая карта. Так я же про нее записывал. скин ссылку, добавь его в коллекцию персов. она что такое делается? О, так это же Макс Риск. Это мой пост. Блин, VPN нужно. Да, это, это это мой. Я покажу там, что не макс риск. Покажу, что имеет там. Сейчас, минутку, ваше внимание. VPN в деле. А, вы забудьте про это, пожалуйста. Все, все, все. Так. Перехожу, до да, второй раз. Закрываю первый. Вот. Автор, автор. Сейчас, бегом. Во, автор ям был подписаны вот у автор я никола это не он автор автор ладно сейчас не пиарю а, это уже ну может как хотите но ну, пожалуйста если там один сайт я заглублю в этом канале сайт мой сайт мой. создам новый сайт и обещаю что будут справили вот в вот, общем зашел без рубрик видео вот это мой это мой они меня теперь тох на 5 у них на бят что-то не понимаю в общем вот это я делал да это я делал и так ем тут настроить ну в общем вот. вот мой ролик я поставил и вот это моя тоже тоже самый автор вот автора автор вот автор макс риск зайдешь сюда и тут тоже автор макс риск понятно я покажу, что в общем я автор ну, пропусти пару дней Видите. Работаю долго, блин, это день путь мне деньги. Так, что-то ну понятно. Дальше покажи покажи Вот. Мм, Сейчас. Банка малый ну, хочу. В общем, вот-бот я. Ну, Очень. Э, Гнолам интересно вид сделан на снайс. Ла, если будет дракончик который пламет полывает пламя поливает. он копирует просто <coughs> вот он вторая в свою очередь второе свою очередь даю дюп очень это писал то что Автор я оставил ему ссылочку, не знаю кто автор, да? что-то интересное Сначала хвабели, потом что-то интереснее. То есть вы выбираете. Теперь я хороший, а потом будет писать плохой. Я им пишу, я хороший, прям счастливчик. Просто счастье. Я хороший, если вы не просто не верите, если честно еще больше хороший <М -м, хороший так все когда отвечают опа там посмотрим Блин, тут коммензина точно будет хороший против него и будет мустах чтобы снять уровень понятно что... я в описании даже под роликом написал показать сейчас Давайте знаю денег нет смотри под нас бойчок ну ничего не пишет не я вас не копирую в ролике не бойтесь ваш паспорт показали пожали <с Cube> это это вне вне макс риск пьен все порт сейчас закрываю вот все теперь уже вот он обновление доходим угу. М -м, блин не тот ну это про только и вот он во вторых среди дюк -дю, видите качество блин они скопируем а уже пишет каком ну на вот вот вот интересно а лошадь тоже будет Вообще нету ним Да, интересно, какая? Хочу иметь трое. Я чего? Коня? Я у Кокара Кограму брал выбрал. интервью. В смысле? А что за предложение на сайте? Это другого там. Это не я был. Зачем мне это делать? Ага, я тут нету, ага ну, Он тоже не обижал, ну вроде бы да. будем не Булин. В школе. Блин. Они уже пишут. Нет, нет. Меня его менял я вернул. Я поняла. Если нам время забудьте изменить мик. Скучно выставлен. О! Он блин с нами пишет. и это уже я же говорил. Либо мой ник или так свой дело я тут одна должна быть. Ага. А что он за? нее. Вот видите, поддержит бунд. В общем, вот это я не знаю. Сейчас покажу. Как-то так вот. Найдите, пожалуйста, покажите им ролик. Пишите, пожалуйста, просто ролик, а, а потом уже можете писать уже пишет про время, тоже пишут про время. Просто издевается надо его ловить, да, у ну, меня квест да на дайсе делаю, а, Ну да, я уже понимаю, ну там уже пробовать. Минг, уже показываю ролики, что есть такое, только такая... ч, -ч, -ч. Так вот, может знать. А им я... я не хочу, что не знаю потому ничего не писать на Я заберу на сайт тогда. Не ну может быть напиши какой-то интересную статьи на ю а там напишут точки. Перейди по ссылке. О, уже отвечает. Нет. Да, нет. Так по бурму уже зайти почитать. Я же сказал с одной попыткой соответствовать, если ты думаешь, что, что еще не А так, это не моя пост Вот он пожалуйста перемотаем, Давай. А то Тоже уже дразнит. Дай-то дай да, почитать ваши пожалуйста. Ладно, ладно, сори, сори, сори. Сейчас по почитай все. Так что есть такое меченьки. Да это мы после там вообще не читал другой сайт я говорю. Макс Веска, создатель так тык. Ага-ага, кривок и you know я могу сделать такую, так такую с мечами Очень интересно. Я же говорю, ага. ага. Он еще вот нужен Президент одновременно у всех стран. стран Понятно. Тоже Почему не топ. А это... О, это мой пост. Так это завтра утром. Я спать буду. Окей, запас. Очень показываем полностью это моя это враг это враг <с> конкурент конкурент лучше но... блоки ага. о, о о это мои мои отлично <с> я боюсь кое-что всех категориях макс риск но я же говорю да ему энергия интервью <с> вообще вот подпишитесь на канал он даже не подписан мой <с> канал может быть на что <с> чего там вот он ролики <coughs> это случайно не он что это на, на этом севере на последнем месте ну, ну не знаю про что он не знаю брал как... старс Stars... а мы на канале я не знаю как... <coughs> во, во ссылка <coughs> откуда я знаю очень по ссылке узнаете чей канал <coughs> прикольный не нравится <coughs> да еще 3 минус 4 так, это катаницами каналы ладно не буду использовать хау знает ну как норм зашел на тот сайт а там еще настя написал просто я в шоке Они... ничего не поняли да вот блин зачем это нужно? да ладно хоть покажу что это если я там как знаете есть такой ролик я присутствую я записываю <гас> отлично! Я присутствую, я записываю, я присутствую, я записываю. отлично словом. Я присутствую, я записываю, я присутствую, я записываю. Все, ладно. опа на YouTube Что неинтересно. Написать что-то интересное. Мне как-то лениться читать, я то сейчас. Офигеть, ролик с дядинсом. Я офигел. Ща буду писать обратно. О, А вот. Я хороший? Нет, вообще нет. Видишь? Я так и знал. Хорошо, если рыкня не бух. Макс Риск, если бы для меня ты настроил. Нейтрал. Чего? Какой ты нейтрал? Ты, ты, ты, ты, ты на, на меня нападал. Я я, я вид -вид -вид видел. Я записал. Чего? Вообще, ладно. Первое написал нет вообще нет сколько ему лет как думаешь школьник почему школьник потому что школьник пишет сразу если это был бы не школьник он написал бы я и то знаете итак если бы не школьник написал, написал бы почему что что случилось объяснил он бы образован он без образования или же просто школьное образование где-то учит очень без работы хорошо если не буха ну, видите. Так, они, я не знаю, как он Ну, скорее всего, так же сам. Они с одной компанией. Дальше. не все покажем. Ладно. Снова он, снова он, снова он. Снова. Ищем. Так, война Когда эти видосы делаешь, это риск забей. лишь про него. Да, нашли эры. Клэш. Это одна компания, которая мне. Меня... Одна. Група. Аудитория, жесть. Ему 27 минут. И матой. Вообще, ладно, что выиграли еще один. Итак. Ролики, ролики, ролики. Вот, вот Игнорируем. И всем. Ой, пока.